вяжем бактус кубик, вторая деталь, вы получили табличку, всего 19 рядов, 42 петли, набираете, видите, написано, отделки не надо, вы всю информацию получаете на таблице, отделки не надо, Набирайте 42 петли, провязывайте 19 рядов вторым цветом. Тем же самым цветом, которым мы вязали первую деталь. И обратите внимание, с одной стороны мы делаем убавки, с другой стороны мы делаем прибавки. Нету никакого значка, значит везде стоит плюсик. Мы увеличиваем деталь. Таким образом получаем деталь не прямоугольную, а косую. И итог Действительно, деталь выглядит вот таким вот образом. Она немножко перекошена, то есть у нее, видите, она не ромб, не квадрат, четырехугольник с кривыми краями. Это вторая деталь. Для того, чтобы не путаться, не потеряться, не забудьте на каждую деталь, которую мы будем вывязывать, прикалывать номер. Потому что когда мы будем с вами собирать наш бактус, вы получите схему с номерами, с нумерацией, и в соответствии с этой нумерацией будем раскладывать, выполнять раскладку элементов. Поэтому второй номер готов, переходим к третьему.